Криптовалюта OneCoin. Вообще-то правильно называть криптовалюта One. Давайте для начала разберемся в терминах и структуре компании, чтобы не было путаницы. OneCoin – это название частной компании, которая добывает криптовалюту. Это не анонимный, а юридически ответственный эмитент, принадлежащий доктору Ружи Игнатовой, имеющий офис в Софии, большой штат сотрудников. Для тех, кого отпугивает статус частной компании, напомню, что американские доллары печатает также частная контора, Федеральная резервная система США. Саму криптовалюту лучше называть ВАН, чтобы не путать ее с названием компании. Если вы заглядывали на торговую площадку Дилшейкер, то видели, там монета так и обозначают ВАН. А владеют монетами жители страны, которая называется ВАН Life. Я назвал OneLife страной не для красного словца. Например, социальная сеть Facebook имеет минимум миллиард зарегистрированных пользователей. В какой стране есть еще столько жителей? Только Китай можно сравнить с Facebook? OneLife я называю страной не только из-за количества пользователей. Если хотите, OneLife имеет гораздо больше признаков страны, чем социальная сеть Facebook. Давайте сравним по пунктам. В стране OneLife может прописаться человек, у которого уже есть паспорт и прописка в стране проживания. Так что возможно только двойное гражданство. Каждый должен пройти процедуру верификации. Она называется KYC, это английское сокращение. Знай своего клиента. Далее. Одним из признаков государства является национальная валюта. OneLife имеет единую интернациональную криптовалюту One. Мало иметь деньги на руках. Нужен банк, счет в этом банке, и чтобы можно было реально пересылать деньги другому жителю, или купить на них что-нибудь реальное в магазине, или даже зарабатывать их своим трудом, и чтобы со всеми этими переводами и платежами могли управляться не только продвинутые Пользователей компьютером, а все слои населения, и чтобы хакеры не обокрали. Все, о чем я говорю, уже создано и функционирует. В стране OneLife есть развитая инфраструктура для пользования криптовалютой ватт. Многие государства еще в 2016 году объявили о создании своих национальных криптовалют формируется законодательная база для легализации публичных криптовалют или для их запрещения. Единства или хотя бы ясности в отношении криптовалютам нет. Одни страны запрещают их хождение, другие признают. Мир не выстрел единой концепции цифровой экономики. Есть только термин «цифровая экономика», но нет ясной модели функционирования цифровой финансовой системы. Свои национальные криптовалюты создают даже те государства, которые сейчас пользуются единой валютой евро. Вместо интеграции налицо процесс деинтеграции. Опять разбежаться по своим национальным криптовалютам. Почему ни одно государство пока не ввело свою национальную криптовалюту в обращение? Например, Китай. Ведь он еще в начале семнадцатого года объявил о том, что его национальная криптовалюта уже протестирована. Я думаю, что государства просто боятся такого шага в пропасть. Этим летом в России, США, Португалии, Италии, Аргентине бушевали лесные пожары. Если хотя бы одна страна ведет в обращении свою криптовалюту, начнется такой же пожар в мировой экономике. С другой стороны, к переходу на национальные криптовалюты страны подталкивает страх перед биткоином. Биткоин уже запалил фитиль. Потушить его невозможно. Пожар разрастается. Есть страны, которые признают биткоин альтернативным средством платежа. Эти страны закрывают глаза на то, что биткоин является идеальным инструментом для теневой экономики что это анонимная криптовалюта. Хакеры устраивают диверсии в мировом масштабе и просят выкуп в биткоинах. Это ведь экономический терроризм. Давайте называть вещи своими именами. Население вкладывает теперь в биткоин больше, чем в золото. Обратите внимание, законопослушное население, которое не собирается отмывать деньги, оно просто желает сохранить свои сбережения в смутное время, а на деле выводит деньги из экономики, управляемой, в тень. Для мировой экономики это процесс разрушительный. Сторонники биткоина считают, что это хорошо. Они не задумываются о всех последствиях. Мы на горе всем буржуем, мировой пожар раздуем, Мировой пожар в крови, Господи благослови. Знаете эти стихи Александр Блока? Разве можно разрушать мировую экономическую базу революционным путем? Доктор Уже Игнатов предлагает эволюционный путь интеграции в мировую экономику законопослушной криптовалюты. Такую модель она давно выстроила. Эта модель уже функционирует. К ней уже подключилось более 50 тысяч магазинов и около 300 тысяч частных предпринимателей. Я с нетерпением ожидаю подключения биржи Форекс. Ежедневный оборот рынка Форекс составляет не миллиарды, а триллионы долларов. В стране в онлайн зарегистрировано более 3 миллионов только активных пользователей. Пассивных на порядок больше. А что значит активных? Активные – это те, кто не только прописался в стране OneLife, а также активно участвует в модели включения криптовалюты в хозяйственную деятельность. Разве конвертация сбережений в криптовалюту One не выведет деньги в тень точно так, как это происходит с биткоином? Нет, не выведет. Потому что все личные данные владельцев Ванкойнов внесены в блокчейн, значит каждая транзакция именная. Самый большой интерес к такой модели должны проявлять именно государства, ведь все налоги могут отчисляться автоматически, по программе. Нужно только законодательно легализовать в стране хождение криптовалюты Ван и заключить с компанией Ванкойн договор о сотрудничестве в сфере налогообложения. И еще одна важная особенность интеграционной модели доктора Ружи Игнатовой. Все активные жители страны OneLife приобрели образовательные пакеты. Когда я приехал в Германию, то сразу попал на интеграционные курсы. Образовательные пакеты ⁇ это система интеграции в цифровую экономику. Сначала человеку нужно научить... Плавать, а потом бросать его в экономический океан, иначе сразу утонет. Вместе с образовательным пакетом теоретических знаний мы получили также токены для практических упражнений. Что такое токены? Я сравниваю токены с акциями. Во-первых, токены, так же как и акции, сплитуются. Наберите в поисковике слово «сплит» чтобы подробно узнать об этой биржевой технологии. Сплит – это дробление акций с одновременным падением их стоимости. С токенами все происходит точно так. Они делятся пополам и падают в цене в два раза. Акции можно продавать на бирже, а токены можно использовать для добычи криптовалюты. Учебный процесс не игрушечный. Криптовалюта добывается по-настоящему. Сложность добычи криптовалюты растет неминуемо, таково свойство технологии блокчейн. Сложность добычи одной криптомонеты измеряется в токенах. Это принципиально важный экономический нюанс. Публичные криптовалюты добывают сами программисты. Они на свой страх и риск покупают оборудование и вступают в конкурентную борьбу с другими золотоискателями за добычу цифрового золота публичной криптовалюты. Владельцы токенов в нашей компании делают заказ на добычу и расплачиваются своими токенами. Можно рассматривать это как оплату за использование оборудования компании для майнинга. Итак, я надеюсь, понятно объяснил, как владельцы криптовалюты Ван ее получили. До 8 октября 2018 года, то есть до официального выхода на криптобиржу, наши криптомонеты нельзя ни купить, ни продать. Зато их можно обменять на товары и услуги. Сотни тысяч продавцов со всех континентов продают свои товары за ванкойны. Товары самые разнообразные, есть и очень дорогие, есть даже автомобили и недвижимость. А если я вам скажу, что в пересчете на евро товары достаются почти в подарок, то вы мне не поверите. Именно это больше всего привлекает криптовалюте ВАН до ее выхода на открытые торги. Хотите в этом разобраться? Тогда слушайте меня внимательно. Итак, мы покупаем образовательные пакеты. Чем дороже пакет, тем больше в нем учебных материалов до седьмого уровня знаний и больше токенов. Количество сплитов тоже разное. Ясное дело, что если в пакете два сплита, то токены будут сплитоваться два раза, то есть их количество увеличится в четыре раза. После этого самое время потратить их на майнинг, пока не прошло очередное повышение сложности добычи. Я возьму для примера любой товар который продается в DealShaker за криптовалюту Ван. Вот лэптоп, стоит 208 криптомонет. Я округлю цифры и считаю, что при текущей сложности добычи 160 токенов, один ванкоин стоит 16 евро. Тогда цена этого лэптопа на площадке DealShaker равна 3328 евро. В интернете быстро можно узнать, сколько такая модель лэптопа стоит в магазинах Amazon. Как видите, продавец на площадке DillShaker завысил цену по сравнению со среднерыночной. Если сравнивать только эти цены, то каждый скажет: Ищи дураков для своей криптовалюты. А кто хочет понять, как житель страны OneLife покупает этот MAC и все другие товары. Раз в 10 дешевле их среднерыночной цене, тот выслушает меня до конца. Один из жителей, назовем его Антон, купил в феврале 2016 года образовательный пакет Тайкун Трейдер. Этот пакет тогда стоил 5000 евро и содержал кроме учебных материалов 60 тысяч токенов и два сплита. Вот график роста сложности добычи. На нем видно, что после февраля 2016 года первый сплит токенов прошел 30 марта. А второй сплит 25 июня 2016 года. После двух сплитов токенов стало уже в 4 раза больше, то есть 240 тысяч. Антон направил их на майнинг по сложности добычи на июнь 2016 года. Она тогда составляла 63 токена за одну криптомонету ВАН. Поэтому Антон получил за свои 240 тысяч токенов 3810 криптомонет. Чтобы узнать, по какой цене ему досталась одна криптомонетка, нужно стоимость пакета разделить на общее количество монет. То есть 5000 евро разделить на 3810. Таким образом, Антону покупка лэптопа в пересчете на евро обойдется в 273 евро. Из этого примера можно сделать несколько важных выводов. Если покупать образовательный пакет, то криптомонеты достанутся гораздо ниже их текущей стоимости в евро. Чем дороже пакет и чем больше в нем сплитов, тем больше достанется ванкойнов и тем дешевле обойдется одна монета. Уже объявлена дата выхода криптовалюты на биржу. После этого криптомонеты можно будет покупать и продавать только по сложности добычи. К тому моменту она значительно вырастет. Теперь вам понятно, какой интерес продавцу отдавать свой лэптоп за 208 ванкойнов. Чтобы в будущем, Продать свои монетки дороже, чем сегодняшняя сложность добычи. То есть дел шейкер позволяет покупать очень дешево и продавать со сверхприбылью. У продавцов и покупателей обоюдный интерес. Пока еще очень выгодные условия для покупки образовательного пакета. Еще есть пакеты с двумя и даже с тремя сплитами. Эти пакеты через несколько месяцев уйдут из ассортимента, потому что для трех сплитов, а потом и для двух сплитов до 8 октября 2018 года времени уже не останется. 8 октября 2018 года криптомонета ВАН начнет победное шествие по планете точно так, как ровно 10 лет назад, 8 октября 2008 года началась история биткоина с публикацией в интернете статьи Сатоши Накамото. Если вы решили купить образовательный пакет, то нужно также знать следующее. Выгоднее всего покупать комбинацию образовательных пакетов, потому что комбинация позволяет повышать количество сплитов почти без лишних затрат. Увеличить количество токенов не в 4 раза, а в 8 раз – почти без лишних затрат. Распорядиться пусть небольшими деньгами, но максимально эффективно. Эффективность я оцениваю количественным показателем, коэффициентом эффективности. Этот коэффициент показывает, сколько токенов я могу получить на 1 евро, которую я вложу в образовательный пакет или в комбинацию пакетов. Об этом, обо всем об этом я расскажу на следующем вебинаре. Если вам интересно знакомиться с увлекательным миром цифровой экономики, то следите за новыми публикациями в видеоклубе ⁇ Ван Москов ⁇ Спасибо за внимание и до новых встреч.